Магазин Спортнит представляет вашему вниманию кольца гимнастические деревянные, производство Россия. Кольца выдерживают нагрузку 100 кг. Ссылка на товар в описании.